усилить штатную опору ну это бы ушная опора как бы дал мне мой товарищ тоже пытались с сделать спорт якобы но это неправильно так не надо делать вот здесь я выпрыгнул примерно как по стандартках должно быть вообще это спорт опора я сам в руках ее держал видел это такой развод за 3500 если честно это такая штатная опора туда вбита вот такая пластина сюда вот я ее сам вырезал, размеры 4х2,7. Ну, отверстия вы не смотрите, у меня просто были такие заготовки. Толщина у нее 2 мм. Будь точнее, сейчас я вам скажу. Не меряю, если честно, на глаз так сказал. Так. Ну да. 2 мм толщиной. Ну, берем такую пластину, вырезаем вот такие произвольные по бокам. Вырезы такие делаем, да, всем еще все видно. Берем трубу на 27. Берем молоток. Самый такой обычный молоток берем, да округлим. Зажимаем тиска, краешек вместе с трубой. Видно, я надеюсь. Зажали. Ничего сложного, да, как вы видите? И... Додаем ей нужную на форму, чтобы все было четко. Все готово. Ну вот. Сейчас еще ее до идеала доработаем, чтобы было вообще все прекрасно. Делаю 1 минуты времени, вот, она почти у нас идеальной формы, немножко ее надо, теперь, можно взять трубу 30-ку, 30, 30 нормально надо будет, ну, не стал искать, вот у меня здесь 27 -ая. я ее... Вот видите, она все четко по профилю встает, как надо. Теперь дальше что делаем? Дальше берем смазку, ни в коем случае вд не берите. вд это зло для резины. Смазываем все хорошенько. Кстати, да, не забудь вот эти концы немножко заострить, чтобы легче было забивать. Понятно, да, для чего это делается? Лучше. Зажимаем в тисках опору, чтобы она у нас не болтыхалась, чтобы все жестко стояло, да? Без фанатизма Металл там тонкий Берем наш Спорт усовершенствования И Забиваем его Так. Почти на месте тут все Ну все четко здесь тоже вышло Здесь тоже на месте Дальше что делаем Также зажали Что-то наподобие подобие зубила Забиваем есть контакт с другой стороны. С другой стороны также. Таким же макаром. Эстетики мы здесь не добиваемся, главное, чтобы... для чего это делать, чтобы зафиксировать нашу пластину, чтобы она не выпала. Вот, с этой стороны, мне не нравится, надо еще подпить лучше. Ну все четко, никуда не надеяться, все на месте. Вот пожалуйста вам. спорт опора готова. 15 минут времени и сэкономленные 3500. А тем, кто предпочитает более элегантное решение свою машину, у нас есть свой вариант гитары кастомной что вот смотрите ставим такую гитару будем пробовать как она себя покажет кстати вот такая опора она у меня стоит работает отлично вопросов к ней, время, вообще никаких нет вообще мне нравится В общем, если кому надо, прощайтесь. Сильной разницы, конечно, со стандартом нету. Просто все движения становятся плавнее, лучше демопируются. Но это я говорю для тех, кто не любит колхоз, а любит вот, изящные решения, чтобы все красиво было в машине, говорится, у них. В принципе, вещь прикольная. Я доволен ей. Так же, вот у нас, ну, всем уже знакомы гидропора, да? Сейчас испытывается у нас третий вариант верхней гитары под нее. На ней катаюсь уже пять дней, получается, да, испытываю. Вот буквально недавно покрасил, вот хочу представить вашему вниманию. В общем, что это из себя представляет. В общем, вот такая вещь. Ставится она вот на гидропору ничего переделывать не надо. Здесь уже использованы на боки. У нас первый вариант это был так, проверка концепции, как говорится. Здесь уже как бы все повзрослее. В общем, сейчас я не буду, надо все это собирать. Постропор демонстрирую вам. На автомобиле все покажу, как это ставится. В общем, вот этот кронштейн ставится, где передний блок крепления площадки опоры. Эта часть ставится естественно на эти два болта, которые идут в движку и на эту гайку крепится штатно все. Все по размерам сделано, все четко. А это будет связывать их. Это коромысло. Ну, экспериментировал с расположением цельных блоков в обоймах. Как бы, пришел к оптимальному варианту. Обязательно, конечно, будет видео из-под капота продвижения. Как вы любите. В общем, поехали дальше. Будем ставить. Вот немного по установке, да? Я уже поставил вот, два этих болта. Выровняли наш кронштейн перпендикулярно площадке. Закрутили намертво болты. Этот, эту гайку сначала ставим, ее закручиваем просто от руки, потом закручиваем намертво болты. Сейчас докрутим гайку как положено до упора. Ну, согласно инструкции. Инструкция есть в моем видео гидроопора часть вторая называется ставим второй кронштейн. Вплотную к стеночке поставили наш болтик. Он туда залетит, все, он на месте ну, соответственно, закручиваем его ставим нашу гитару и скрепляем все болтами и гайками эту ось и эту ось болты с гайками надо на обычными гаечными ключами ну, так нормально потому что работает должен соленблок они не должны проворачивать в обоих болты с гайками. В общем, сразу отвечу на несколько вопросов, которые, возможно, возникнут. Многие будут писать, значит, гидропора все-таки у вас не идеальная. Гидропоры все в порядке. Об этом говорят множество отзывов у меня в сообществе ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Просто она не может выполнить все функции, которые многие хотят ее наделить якобы этими функциями, она работает хорошо в поперечном направлении и в вертикальном а вот ладивеста, как бы вы знаете сами, да, нет верхней гитары, она на многих машинах есть вот на той же десятке, на той же приворе, допустим да, на хондах есть, да на многих машинах, что я буду перечислять вот гидропор вот плохо справляется, недостаточно я бы сказал, неплохо, недостаточно с продольными перемещениями если вот когда пытаются совместить все в одно, получается такое изделие, как вот автовазовская правая опора. Они хотели там совместить все в одном, сделать все недорого, в итоге получилась шляпа. Эта вещь пока не продается, вопросов таких не надо задавать, когда продажи, чего как она испытывается. Еще неизвестно, будет она продаваться, не будет. Пока мне все нравится. Стоит она будет не особо дорого, я хочу уложиться в цену в штатную гитару В штатную гитару наверсту может чуть подороже пока точно сказать не могу плюсы этой гитары в том что вот эти сайлентблоки стоят недорого и меняются тоже без проблем в общем дальше смотрите видео из-под капотки